Всем привет. Сегодня у нас снова видео из рубрики «Будние риэлтора». Сейчас едем смотреть квартиры в ЖК «Вена». И потом что-то будем смотреть с ремонтом. Бюджеты будут разные. Едем сейчас по улице Красноармейская. Сворачиваем на Гагарина прямо цветной бульвар. Ну вот хоть погодка распогодилась. Это мы едем по улице Гагарина. ЖКВ находится на улице Гагарина, возле хлебзавода, непосредственно близи с цветным бульваром и моремовым. Поворачиваем. И вот мы на месте. Территория закрыта, статус квартира, все коммуникации центральные, доплата за газ 200 тысяч. Если вы хотите парковаться вот на этих местах, то доплата за парковку 100 тысяч. Вот так выглядит ЖК Вена. Это подъемник для людей с ограниченными возможностями. Лифт. Люди живут. Делают ремонты. 49,8. Много окон. Хорошо планируется. Этаж невысокий. ну как бы цена адекватная. 8,400. Возможен небольшой торт вот такой большой балкон вид в сад на хурму это один общий балкон И есть еще второй ну это наверно для курильщиков больше это 36 метров французский балкон и большой балкон это 41 метров французский балкончик два окна Ну она а полуторка Санузел, кухня, совмещенная с гостиной и спальней. А это 50 метров, 49,8, которые мы смотрели на втором этаже. Это на пятом. А здесь, видите, немножко шум добавляется с дублера. Это 24 метра. Она вот есть на пятом этаже, тоже с французским балкончиком. И есть такая на высоком этаже с хорошим видом. Здесь два стояка, это очень хорошо. И поправочка такая, доплата за газ сейчас не 200. А 150, но газ вы покупаете сами. Раньше было 200 за газ, людям вернули 50 тысяч. Кого-то поздравляет, непонятно с чем, но поздравляют. А вот этот барак, если кто видел мое предыдущее видео по ЖК Вена, вот теперь его нет. Будет хороший вид из окон. Не на барак, я имею в виду. Ну, кстати, да, вот обсуждаемые там места для дома не хватит. Может какой-нибудь скверик будет или еще что-то. В общем, это 40 метров, вместе с балконом имеется в виду. Она тоже угловая. Хорошо планируется. 28 метров. Здесь вот планируется гардеробная. Здесь санузел. Полноценная однушка, 28 метров. Это ликвид. Такой вид. И французский балкон. Так, это 72 метра. Они есть вот на шестом этаже по одной цене. Но ну, здесь, видите, чуть шумновато будет на улице Гагарина. Вот, и... 12, что, да, это много окон. Ее Полноценная, в общем, трешка. А, есть по хорошей цене на втором этаже. Ошибся я. За 11,500 вот эта вот квартира. Она на, втором, ой, на четвертом этаже. Вот такой вид у нее будет. Это, кстати, второй заезд к дому. Такая небольшая детская площадочка до моря отсюда получается два с половиной километра пешком где-то 30 минут идти до пляжа ривьера цены сейчас обсуждаем разные цены большая квартира 72 метра 160 за квадратов срочная продажа есть по 170 есть по 200 в общем разные цены она будет зависеть от сроков и формы оплаты это мы едем по улице чайковского по левую руку река сочи и, наверное, сейчас вставлю кадры своего видеоархива. С правой стороны цветной бульвар. Кстати, прогулочная зона, 900 метров. С лавочками, детскими площадками и так далее. И так далее. Место абсолютно ровное и зеленое. Вчера больше ничего не смотрели. А, точнее, смотрели, но уже поздно вечером, было темно. Эти варианты вы видели. Сейчас еду... За. кстати, по ЖК-Вена. Просто вчера очень долго вели переговор. Сегодня инвестор будет принимать решение. Поэтому по ценам, по ценам, сейчас, ну, я вот образные цены такие общие, вам озвучил, потому что цены там очень сильно разняться вот я уже подъехал за покупателями здрасте извиняюсь извиняюсь что заставил ждать просто елена только только приехала мы сейчас поедем на метилева будем смотреть двухкомнатную квартиру 60 я на фабрисусе метилева это район один и тот же там конечно это я на будет двухкомнатная квартира за 6,5 миллионов с новым ремонтом никто не жил в общем посмотрите едем мы по курортному проспекту проехали с левой стороны стадион. И вот отсюда, где санаторий Золотой Колос, начинается район Яна Фабрициуса-Метелева. Метелева улица она чуть повыше, где-то в километре от Городного проспекта. Сейчас здесь вот уже начинается район, так называемый Золотой Треугольник. С правой стороны будет сквер Фестивальный. И чуть левее метров через 500 цирк. Скоро свернули мы на Яна Фабрициуса. Слева Дендрарий. Справа вот он сквер фестивальный. Ну, а там наверху многим известный живой комплекс Бригантина фестивальный. А за ними там золотой колос, золотой ключик. И вон там на горе Мерката. Вот мы заезжаем в район. Это один из Заездов с правой стороны тут эта тупа старая котельня к Олимпиаде там сделали новую газовую котельню и внизу там Альпика Групп делает реконструкцию там будет коммерция там по-моему пятерочка если не ошибаюсь еще что-то вот это мы едем по улице Янфом вообще вот здесь вот с правой стороны есть такой пятачок говорят, что там будет школа и в этом же районе будет детский сад. Вопрос, когда? Но то, что будет, это факт. Вот раньше автобусная остановка была вот здесь только, конечная 94-го. Сейчас автобус ходит сюда, наверх. Здесь вот э, такой минус, то, что нет пешеходного тротуара вот на этом кусочке, именно на этом. Но велика вероятность того, что когда Мерката сдадут, вообще здесь, по идее, должна быть асфальтированная дорога. И смотрите, здесь есть место для ну, тротуара. Поэтому уже едем по улице Митилёва. И вот здесь вот поворот это на Мерката. А здесь конечная 94-го. хорошие домики тут с бассейном с правой стороны. Мне вот здесь понравилось, что вот наконец-то, наконец-то сделали здесь а, пешеходку и ограждение сделали. Вот тут вот здесь не было. То есть люди ходили, можно было это свалиться вниз. Вот. И потихоньку вот тут слева бетонируют дорогу, вот где сейчас Пежо стоит, вот этот Киа. То есть этот кусочек тоже должны, по идее, забетонировать. Это вот хорошие дома. квартир называются. Это Метелева 9 и там Метелева 11. Квартирник, кстати. Я когда-то жил вот в этом доме, когда снимал квартиру. Но здесь все равно я бы не сказал, что такая острая проблема с парковкой. Вот здесь магазинчик открыли. Вот. От этого дома, куда мы едем, вот она, ой, лестница Магазина, магазин, чтобы спуститься. И вот тут мы будем сейчас смотреть квартиру. Снимаемся. здесь такая небольшая гоночка. Тут кто успел, тот и припарковался. Здесь пангальная зона есть. Такая мини-мини-мини-детская площадка. В общем, такое вот окружение. Хороший дом на самом деле, один из лучших на Метелево. Здесь магазин магазин Магнит, хотел сказать, магазин такой, кстати, не маленький. Так выглядит дом. Здесь что-то хотели делать спортзал, но в итоге, не знаю, все заглохло. Вот и есть вот такая подземная парковочка. Ну она за отдельную плату, там можно в аренду взять. Вот здесь, видите, такая лестница. Вот. Нам высоко подниматься не нужно. То есть вот мы зашли. И, и пришли. Итак, заходим в квартиру. Она как бы на первом этаже, но судя по лестнице, вы можете понять, что она вовсе не на первом этаже. абсолютно новый ремонт. Смотрите, это прихожая. Так, так покажу здесь место под шкаф еще. Все комнаты раздельные, все с окнами. Давайте начнем с санузла. Теплые полы по всей квартире. В доме газ, все коммуникации центральные. Новый, повторюсь, ремонт. Вообще никто не жил. Вот. Здесь шкафчик. Мне понравилась кабина. Она большая. Не для липутов Локтями биться не придется. Ну классный сонузел. Все хорошо. Далее. Ну, решетки я бы снял. Первая спальня. Место под шкафтом. И я бы сделал, Они здесь не нужны. В Сочи, по крайней мере. Еще одна спальня. Выходы под кондиционер есть. Тоже ниже пашка, а зона ТВ. И смотрите, по сторону крупного гости. Но это еще не все. Это еще не все. А зона ТВ тоже. Вполне себе. Из окон, как они открываются плохо <смех> не знаю ладно <вам смех> открывать и есть вот такой еще закуточек я бы себе тут сделал кабинет кабинет бы себе сделал с таким нормальным видом из окон цена всего миллионов. квартира понравилась сейчас поедем покажу дорогу на пляж и по поводу того что здесь ну скажем так не совсем презентабельно хочу дать некоторое пояснение видите вот этот земельный участок у него есть собственник вот. и скоро здесь построят два малоэтажных красивых дома соответственно вся вот эта территория застройщиком он вынужден будет ее облагородить а может быть даже закатать асфальт И, по крайней мере вот этого вот бардака здесь не будет а это будет еще лучше в общем едем дальше кое-что посмотрим на бытхи в общем не переключайтесь должно быть интересно Так вот эту развилку вы помните когда мы заезжали в район вот а если не сворачивать туда вниз наверное на фабрицу сапа ехать или пойти вот по этой улице то эта дорога приведет к санаторию Золотой Колос. Под городным проспектом вы по пешеходному переходу приходите и попадаете на пляж Парус. Он муниципальный, только не забудьте взять с собой какой-то документ, подтверждающий личность. Здесь по дороге ходить не нужно. А люди, пешехода они переходят вот сюда и идут вдоль пятиэтажки. Вот здесь такая узенькая достаточно дорога. С левой стороны у нас институт НИИ цветоводства. Вот там по той дороге вы идете внизу. Идет. Не знаю, камера передает или нет. Вот я в своих обзорах как-то говорил, что скоро начнут реконструкцию а, вот этого института. Института древнего, наконец-то он будет красивый, не такой страшный, как был. Вот мы спустились вниз. Ну согласитесь, где вы горку видели или нет? Пологий спуск был. Ну, да, да. По Пологий спуск. Вот мы возле золотого Колоса. Что здесь есть? Даже Азолотой да, Колос. Тут есть, значит, фитнес-центр, есть бильярдный клуб. Значит, есть магазин Магнит. И вот все всякие овощи, фрукты. Здесь вот тоже 94-й ходит. И он 94-й ходит прямо а, вот по этой дороге, по которой мы сейчас видим. Да, здесь узковато, но тем не менее вы идете по ней, сильно не напрягаетесь. Вот они, мною любимые живые комплексы Бригантина. Вот они. Здесь всегда такой зеленый район. Здесь же тоже ходит 94-й. И вот смотрите, здесь мы поворачиваем налево. по правую руку находится санаторий золотой голос и вот здесь прям тупичок если на машине допустим ну бывал у меня я на машине ездил признаюсь это теща у меня жена они пешком ходили вот я вот тут иногда машину бросал и поворачиваем вот туда здесь буквально на метр 150 мы оказываемся на круглом проспекте слушайте давайте мы проедем потому что ворота открыли вот, не было здесь поезда автомобиля то есть вот здесь тоже такой небольшой спуск мне здесь что нравится здесь такая бамбуковая роща и цикады здесь в, в июле в августе прям поют мне нравится очень а звук цикад а ну вот все здесь уже мы приехали а вот аккулатор. Здесь аккулатор пешеходов Ну что пройдем чуть-чуть немножко здесь все поменялось короче здесь вот появился такой пятачок это парковка для гостей санатория Золотой Полос. но здесь можно и плавно припарковаться а пока мои покупатели пошли смотреть как, сколько времени займет дорога до Куртного проспект. вот я вам покажу Крутный проспект вот, вот стадион и там пляж Парус а, и там же есть пляж Камелия если чуть дальше пойти. как сделать пропуск на Камелию расскажу, если вы мне позвоните или напишите без проблем расскажу как это сделать. Ну, здесь приятно гулять, знаете, просто приятно здесь находиться, дышать свежим воздухом, не допряг. Это горка. Ну, вот тут за углом мы припарковались, то есть реально от этого дома до пляжа Парус идти не более 25 минут пешком обычным, спокойным шагом, причем идти это назад. Вот пешеходный переход, перешли вы и оказались на стадионе Чуть свернули по и оказались на пляже Парус А сейчас я еду показывать а, бытху уже с другими людьми а, Будем смотреть 105 метров а, с большим балконом С видом на море, есть своя парковка, в общем, не переключайтесь И вот она, моя любимая бытха Прямо по курсу Идеалхаус Значит, на бытхе у меня появилась... Двухкомнатная квартира 57 или 58 метров с новым, с дорогим ремонтом в хорошем доме на ровном месте на улице Дивноморская. Постараюсь в ближайшее время, если ее не продам, сделать по ней видеообзор. Закрытая территория, мангальная зона, нет проблем с парковкой, газ, в общем, классный дом и цена классная, 9 миллионов. Так что у меня всегда для вас найдутся интересные предложения, вы не стесняйтесь, звоните, пишите. Обязательно подберем вам хорошую квартиру. Итак, я почти подъехал. Люди меня ждут возле дома. И, значит, для ориентира вам смотрите прямо по курсу санаторий Металлург, где есть морская вода, можно поправить свое здоровье. Вот многим вам известный жилой комплекс Белый дворец. И квартиру будем смотреть прямо тут вот в трех минутах от Белого дворца пешком. Так, меня уже ждут. Сразу пользуюсь случаем. Напомню, что вот в этом доме есть 116 метров. Со своей парковкой она еще продается. Мы сейчас ведем переговоры, но там сильно торгуются, а мы нет. 18 миллионов с ремонтом, полноценная двушка. И 60, я говорил в своем видео, 60. На самом деле там 6, 69 метров за 10 миллионов есть. В общем, вот здесь две хорошие квартиры с ремонтами. А мы идем такой тоже небольшой клубный дом на закрытой территории. К квартире есть два парковочных места за отдельную плату. Вот в том доме, который посередине. За отдельную плату два парковочных места, которые оформляются в собственности. Догоняйте. То есть у вас будет пульт, вы открыли ворота, заехали. Смотрите, все в пальмах. Территория выложена брусчаточкой. Вот так выглядит дом. Там мангальная зона, беседка. Этот, этот друг здесь живет. С Долькой с все время играет с моей собачкой. И вот здесь у нас два парковочных места. Вот. Заходим в подъезд. В дом два входа и два выхода. То есть можно зайти снизу. но ну, это логично, если вы на машине приедете... Машину припарковали и вы поднимаетесь, подниматься здесь невысоко, дом четырехэтажный, вот. и есть второй выход, то есть если вы допустим пешком, то смотрите, вот вы раз, ну не знаю, там надо вам допустим на Динаморскую, вот здесь прям Сбербанк по лесенке поднялись и все, вот, это Сириус, так дом выглядит с другой стороны. Значит, посмотрели квартиру, как я и говорил ранее в своих видеообзорах, если мы ее не продаем, да, если мы ее не продаем до Нового года, то, возможно, мы на, в ней начнется ремонт. Так вот, он уже начался, но можно все приостановить, если у вас будет интересно. Значит, смотрите, это совмещенный санузел с окном, Значит, первая спальня. По документам квартира 75 или 78 метров, плюс большой балкон, того 105 метров. Здесь можно кухонную зону сделать. Короче, она планируется в полноценную трешку. Вот эти стены не несущие, они выносятся туда за счет этого увеличивается площадь. Вот эта стена тоже не несущая. То есть здесь раньше была кухня. Короче, полноценную трешку из нее можно сделать. Будет интерес, звоните, пишите, расскажу, как это сделать. Вид на море, который уже ничем не перекроют. Хорошее соседство. И большой балкон, газовый котел, все коммуникации центральные. Так. Я приехал за своим дорогим покупателем, с кем вчера смотрели. Живоенно, поедем вести переговоры с продавцом. И напишите в комментариях, как вам сегодняшнее предложение. Ну, полноценная двушка 60 с лишним метров, с новым ремонтом всего за 6500. Это есть получается меньше, чем 110 тысяч за квадратный метр. Или вот эта квартира под ремонт, 105 метров на бытхе с видом на море. Но тоже более, чем адекватная стоимость. В общем. У меня всегда для вас найдутся самые интересные предложения. Поэтому звоните, пишите, не стесняйтесь. И давайте, наверное, немного морюшка в кадр. Погода сейчас в Сочи пасмурная, но, тем не менее, чисто. Зелень. Это улица Черноморская. Живой комплекс «Панорама». Сейчас там есть две большие квартиры с новым дорогим ремонтом. Ну, а это парк имени Фрунзе. Я понимаю, наверное, не каждому заходит такой формат видео. Просто физически не хватает времени, чтобы подготовиться и целенаправленно сделать хороший видеообзор по тому или иному объекту. Поэтому все делается вот в таком режиме. Просто сейчас рынок достаточно... Оживленный, точнее он оживленнее, чем когда-либо. Поэтому получается все именно так. Ну и потому что у меня достаточно много интересных предложений, потому и обращений, собственно, много. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь, а обязательно поставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых выпусках. Также рекомендую подписаться в Instagram, там тоже достаточно много предложений. Ну а у меня на сегодня все. А, и поставьте лайк, ведь это совсем не несложно. У меня на сегодня все, с вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи, до новых видео.